Сейчас Серёга расскажет вам, как он играет мелодию из танчиков. Здорово! Для того, чтобы сыграть мелодию из танчиков, вам нужно перестроить свою балалайку на строй ля миля Вы спросите, нам это нужно? Отвечу, это нужно для того, чтобы нижние струны на одном ладу давали аккордовую квинту. Мелодия идет так. До, ре, ми, бемоль. Ми, бемоль, фа, соль. Фа, соль ля. Ля, бемоль, си, бемоль, до Аккорды До мажор, ми, бемоль, мажор Фа мажор И в конце Ля, бемоль, си, бемоль, до До мажор, естественно И все вместе это звучит так